Не вовремя случается у нас он опять мы где-то разминулись Я на том углу простал тебя, наверное, сейчас, Ты опять куда-то улизнула Ну а я все жду Ведь обещала же прийти но не заставлял, но обещала Не поверяешь, что вот сидишь Ты в заперти И зачем ты встречу предлагал И все наши встречи уже позади, а я да вот тут. Все жду, на что надеюсь, не пойму. Может я не там стою и маюсь. Может ты придешь, а вдруг придешь когда-нибудь? Может чуть пораньше, чем застаюсь, Как тут не застанется, ведь нет жене нет тебя. А да, пора наверное, все забыть не. А да, пора признаться мне уже за шестьдесят. И куда уйти мне по детьми? Когда я узнаю, что в мыслях твоих Ты с кем ты куда-то умчал? Out there.